В мороз, в снег и дождь позитивный таксист старается для своих зрителей и исправно снимает контент. На этот раз взял китайский авто «Джили Атлас» для обзора «Таксист Чек». А чтобы подогреть интерес, он пригласил коллегу на Чери тига Тига-7». Они возомнили себя автоблогерами, сравнили оба автомобиля и выбрали лучший. Да, кстати, автомобиль у Антона с турбомотором и при этом на газу. Не часто такое встретишь. А в финале наши герои устроили заезд на скорость кто кого? Я уже сделал ставку, а ты и только самые преданные зрители, которые досмотрят ролик до конца, узнают реальный, недельный заработок позитивного таксиста. Не пропусти, будет интересно. Пришлось вернуться домой, потому что забыл, забыл с собой взять детское кресло, которое является Обязательным условием аренды автомобиля. Аренда 3000 рублей, франшиза 100 рублей. То, что я работаю как СМЗ, а не через их парк, в котором комиссия 5%, это еще 10% стоимости аренды 300 рублей. Детское кресло 160 рублей. Итого 3600 рублей в день с графиком работы 7.0. Сейчас я покажу это кресло. Вот мне прям дали его в коробке. Хотя у меня дома лежит свое детское кресло. за это время я уже реально это детское кресло, пока вот работал на этом автомобиле, купил детское кресло я отработал 13 дней без выходных поэтому очень сильно устал и еду в таксопар для того чтобы сдать автомобиль на несколько дней после этого снова возьму какой-нибудь китайский автомобиль на котором я еще не работал а какой это будет автомобиль ты уже узнаешь в следующем ролике. Вчера у прямых партнеров IP и СМЗ пропала покупка смены. Как я понимаю, навсегда. Но у тех водителей, кто находится не в Москве, а в области, в таких городах, как Апрелевка, Домодедово, Монина, Лыткарина у них есть покупка смены. Теперь как СМЗ работать невыгодно. И поэтому я всех водителей курьеров жду в своем парке. Позитивный таксист. В самом лучшем парке для подключения к Яндекс-Такси. Заранее со всеми прощаюсь, потому что я не успел попрощаться в конце ролика. Спасибо за просмотр. Всем желаю только позитивного настроения. Китайский кроссовер Gile Atlas Pro. Оснащен турбомотором 1,5 литра. Мощностью 177 лошадиных сил. На автоматической коробке передач. Вот так выглядит ключ. Комплектация и комфорт... Который нет подлокотника сзади. Как это в комфорте плюс нет подлокотника? Он есть в следующей э, комплектации лакшери. Есть еще две: комплектации флагшип и флагшип плюс, которые на полном приводе. бесключевой доступ. То есть положил ключ в карман и забыл про него. Ну где подлокотник? Я сперва подумал, может быть, как-то здесь можно его вытащить. Нет. Это только. Для того, чтобы открыть капот, нужно потянуть два раза. X2. Ищет ключ, который у меня можно оставить а, только разблокировку, когда я подхожу, а когда отхожу, а блокировку отключить. Капот. О, все. Поднялся. Все под пластиковой защитой. Жидкость уровня стеклоомывателя. Аккумулятор. Обзор зеркала большой. С электроулигурировкой, подогревом и складывается вручную. Светодиодная оптика. Но, по моим ощущениям, слабо светит. Ого! Значок джилли. Дверь багажника без электропривода на пневмоупорах. Не хватает ремня или сетки, возможно, есть в следующей комплектации. Пульверизатор, очень нужная вещь в грязную погоду. Нету пенопластового органайзера, все вот здесь. Набор автомобилиста, домкрат. Это, по всей видимости, не шумоизоляция, а виброизоляция. Да. Здесь вот какой-то крючок на ручке двери пороги в этих местах всегда грязные когда я сажусь и выхожу то стараюсь не испачкаться о как же снег валит а! а стильная ручка открывания и закрывания двери очень удобные кожаные сидения большой боковой поддержкой вот на подушке а, есть вот Выступ, так же, как и у пассажиров сзади. Это реально очень удобно, когда за на рулем находишься э, не 3-4 часа, а 12-13 часов. Эх, э, ручная регулировка сидений. Кстати, реально по высоте можно очень высоко подняться, ну и, соответственно, э, опуститься. У пассажиров спереди регулировка по длине и наклону спинки сетка кожаный мультируль приятный на ощупь такой прям толстый с регулировкой по наклону и вылету но вот вылет у меня все вот он полностью на меня не хватает а вот все то есть не хватает вылета, почему? потому что я не дотягиваюсь вот, у меня все вот рука на подлокотнике и я не дотягиваюсь левая рука вроде бы как бы еще лежит цифровая приборная панель с мультимедийным сенсорным монитором кнопка джили включить выключить двухзонный климат-контроль не только с регулировкой на экране но еще и есть кнопки, я считаю, что с кнопками намного удобнее, особенно, когда ты находишься в движении, и не всегда удается как-то вот настроить на мониторе, проще кнопкой, физической кнопкой. Неудобная ручка переключения передач, я уже вот, э, в последнее время вот так вот ее беру и нажимаю, и, соответственно, переключаю передачи. Камера заднего вида оставляет желать лучшего, но в комплектациях выше она намного лучше качеством. О, даже есть динамическая разметка. Вот эти поручни я вообще не понимаю для чего они. Вот для чего? К сожалению, подлокотник без регулировки по длине, только по высоте а с охлаждением. Вот вместо вот этих поручней лучше бы сделали возможность подлокотнику сдвинуться, чтобы было удобнее вот, два подстаканника шайба для переключения режима езды вождения спорт комфорт эко но тема не меняется ее можно э, сменить э, тема приборной панели в зависимости от режима вождения Ага. все а теперь Меняется. Но для этого нужно обязательно нажать. Я езжу на ЭКО. Но выключаю, чтобы вот выбрать красный режим, он мне больше нравится. Здесь кожа ну, мягкая, со строчкой. Здесь тоже мягкая, тоже да, строчка. О, здесь тоже что-то можно положить. Ну здесь как бы плюс-минус. То есть бывает такое, что прям вот так вот жестко, а здесь еще как бы мягко. А вот здесь вот уже резиновая строчка. AZ Connection. Это вместо Android Auto и Apple CarPlay. Типа, можно подключиться. Здесь должен быть свет. Кто-то уже испачкал ручкой. А, мне нравится, что если солнце слепит, то можно вот еще добавить что-нибудь здесь. Вот и сделать как бы козырек для очков. О, вот мне кажется, здесь был глонасс. Э, странно, что его сняли. С каждой стороны есть вот такие вот карманы. Только я не понимаю, для чего они. Сейчас попробую. Ну, сюда, ну, как бы можно положить что-нибудь. Сижу сам за собой. Мне э, свободно. А сетка. Здесь вот свет. Крючок. А если я сяду... С этой стороны, то вообще свободно. И я еще не откинул спинку переднего сидения. Регулируемые дефлекторы обдува, подогрев сидений, два входа USB. Я сейчас э, домой, поем и выду на линию. Все, можно ехать. 27 баллов, выдающийся приоритет Прямой партнер, плюс 5 Год выпуска автомобиля, плюс 7 Брендинг машины, плюс 5 Платина, плюс 5 Рейтинг выше 4.9, плюс 2 Эксперт, плюс 3 Активность 87 Рейтинг 4.91 тот -то из пассажиров оценил поездку в 3 или 4 звезды Даже 2 оценки Уровень Платина 5 марта 15 шестьдесят восемь рублей 20 заказов 6 марта 15 тысяч восемь восемьдесят два рубля 14 заказов 7 марта 16 тысяч девять рублей 20 заказов 8 марта 15 девятьсот тринадцать рублей 19 заказов 9 марта 15 1538 рублей 20 заказов 10 марта 14 642 рубля 18 заказов Тарифы комфорт плюс купить смену на двенадцать часов 1930 рублей. Только что заправился на тысяча рубля, но была скидка сто шестьдесят один рубль. Итого было 1900 рублей. Запас хода 598 девяносто восемь километров. 14 часов 33 минуты, я на линии вчера находился примерно 13 часов, ну и плюс то время, которое я провел на парковке, это вот полтора часа. Я вчера проехал 400 километров. Средний расход 9 литров. Проводник в аэропорт, в аэропорту высокий спрос, поэтому вы сможете быстро получить заказ очередь риф комфорт плюс 30 минут приблизительное время ожидания поехали все эти дни я работал с утра до вечера но в эти дни то есть сегодня завтра буду работать с обеда до ночи потому что нет у меня другого времени на контент вот и приходится в первую половину дня снимать а во вторую уже работать наверху камера falcon street на парковку которая, если не ошибаюсь 40 рублей в час я вот сейчас здесь встану, вот так вот, и буду ожидать. Вы в очереди ожидаете заказ. Комфорт плюс 30 минут 6-10 место. Как только упадет заказ, применю промокод. Осталось всего раз, два, три. Эти промокоды за то, что водители водят при регистрации в качестве самозанятого мой код. И я получаю один промокод, а они получают два промокода. Два часа со снежной комиссии сервиса, кому-то дали даже 4 часа, это за то, что 9 марта сервис не работал примерно 2-3 часа И Я бы в этот день заработал не 15-238, а думаю 17-238 Первая в улица, парковка 80 рублей в час Третья рейсовая улица парковка 40 рублей в час. Очень важно оплатить парковку. Если этого не сделают, то по течение 5 минут штраф 5000 рублей и он без скидки. Вот спереди стоит камера Falcon Street, и позади меня камера Falcon Street. А многие водители ожидают на этих парковках. Есть еще на улице, на центральной улице, чуть дальше, парковка такси. Но она в основном всегда занята. Упал заказ с коэффициентом 1.72. Завершить. 10 минут всего лишь я ожидал на парковке. Так, на самом деле очень важно не забыть парковку завершить, потому что уже не раз было такое у меня, что я забывал. И вот так вот. А я оплачиваю... Сразу на час, бывает на полчаса, но в основном на час, и, соответственно, все мои деньги. Тю -тю. Камера Falcon Street. Вот здесь вот знак, то есть стоять ни до него, ни после него нельзя. И многие водители вот до парковки такси останавливаются и получают штраф. Парковка-то пустая оказалась. Можно было и здесь встать. Упал заказ к 155 но сразу же был отменен. Следом упал заказ к 160 16 километров, 30 минут, 1356 рублей. О, в центре кефа нет. Здесь нечего делать. Надо возвращаться на юго-запад Здравствуйте Низкое давление в заднем правом колесе Оно еще с того момента, когда я забрал автомобиль в таксопарке, когда мне механик его выдавал, то я, я ему сказал, что низкое давление, а он мне ответил, что езжайте, типа, все нормально, это глюк Типа, у китайских автомобилей такое часто бывает. Но, как выяснилось позже, все-таки оказался прокол, и в колесе был саморез. И мне это обошлось 700, 700 рублей. Жгут стоит в Москве 700 рублей. А если разбортировать колесо и сделать западку, то это 1500-1700. Везде по-разному говорили. Я потому что ни один шамонтаж объехал, чтобы найти там, где был жгут. Но с этого момента я не понимаю почему, но по-прежнему вот у меня давление низкое. Может быть стоит его спустить и заново накачать. Здравствуйте. Здравствуйте. 6 километров 14 минут. 546 рублей, оплата наличными Пропустил заказ на э, Лужники э, Клиент Мишра Ольга Александровна Время ожидания 30 минут Отзвониться и узнать у клиента Время ожидания Пропустил заказ без потери активности После этого Отменен, отменен Минус 3 Минус Вообще не помню, чтобы я заказ отменял. Отменен, отменен. И на эти все заказы, которые отменены, я, я ехал, я подавал автомобиль. И вот уже раз, два, три заказа подряд выполнил. Запас хода 133 километра. Находился на линии плюс 30 минут на обед, примерно 12 часов 30 минут. Пробег 30 километров. Средний расход 8.6. Я считаю, что вот здесь можно было установить кнопку обогрева руля. Но она находится вот здесь. Обогрев рулевого колеса. Подогрев форсунок стекломывателя. А, это громкость. Подогрев сидений. Авто. Значок габаритные огни. Ближний свет. Значок габаритные огни. О, противотуманные фары. Ага. Значит, сейчас точно эм, включен ближний свет. Габаритные огни. Габаритные огни. Выключил. Ближний свет. Я сейчас еду на перехватывающую парковку Филатов Лук, на которой встречусь с коллегой Который поедет на Черри Тига 7 Pro Я уже снимал смену такого автомобиля Только в комплектации Престиж Это максимальная, а у него Комплектация Элит И хочу сделать сравнение И еще у него на автомобиле Стоит газовое оборудование Обогрев руля У меня уже выключен, но по-прежнему Греет Уже я такое не раз замечаю Сейчас даже посмотрю да, он у меня выключен, но все равно я ощущаю, что вот в этих местах, ну да, да, да, греет. Все стеклоподъемники автоматически. Сегодня плюсовая температура, поэтому дворники справляются. Если была бы минусовая, то они бы сейчас шумели. И вот в этом месте, в этом они бы не смогли очистить. Еще меня бесит вот это. Ну почему я его вижу? Мне так это бесит. Ну, я не понимаю, почему вот он до сюда не доводится. Вчера был снег, сегодня дождь. Закончилось... Жидкость омывателя? А где значок? Я заметил, что на многих китайских автомобилях, когда заканчивается, то... Ты, ты, ты узнаешь только об этом тогда, когда она заканчивается. Поэтому я всегда вожу с собой. Давай, как тебе после черетика 7 Pro? Ну тут боковая поддержка прям явно лучше. Да. Так пока сложно сказать. А как вот у тебя локоть на подлокотнике? Не хватает? Чуть-чуть. Не, Чуть -чуть не да. хватает, не выдвигается то что подлокотник не регулируется. А по высоте? Ну здесь выше, да? Не. Под потолок, каталог здесь повыше. Будет. Ты подожди, ты сейчас еще на, знаешь, тебя подожди, а там электрическая. Ну да. Здесь прям много, да, места над тобой. Но здесь сиденье все-таки, мне кажется, ниже Закрывай. Мне просто очень интересно, как ты сейчас вот сядешь, здесь тебе удобно все. Нет, сидеть удобно. Даже не знаю, что сказать. Удобно. Да, Сиденье очень удобное, да? Сиденье удобное. Подъехал Антон. Всем привет. На своем чере Tiggo 7 Pro Сейчас мы сделаем небольшое сравнение Начнем, наверное, с того, то, что ты сядешь в мой, атом... в мой автомобиль Пойдем? Пойдем Мне очень интересно, как он почувствует... У него тоже... Подожди, смотри, твой открылся открылась А мой, потому что я еще не подошел Ага. Я уже испачкался Уже? Всё, уже да? Уже задел уже все вот вот а здесь вот на порогах э, э, не на порогах а вот на двери нету резинки ну, вот да а у тебя <смех> <смех> ну, я напомню что это можно отключить при приближении открываться будет а при отдалении не будет закрываться вот резинка ну как тебе вот Сидеть в принципе удобно У них примерно похожая посадка Но здесь получше боковая поддержка Да, она прям такая мощная Я на поворотах, когда уезжаю, да, Самкада Вообще не ощущаю, как будто Прям как сидел, так и сижу Но там машина, вот она на поворотах Если на большой скорости, она кренится Здесь нормально, здесь не так Б Более спортивный. Руль там потолще, мне руль там больше нравится Ага, там даже толще Мне казалось здесь толще а вот прям сравни сейчас. Слушай, ну здесь реально удобнее. Вообще все вот я, я, я тебе говорю. Еще по вылету подлокотник. Не, здесь, здесь намного удобнее сидеть. Да, но реально такая э, поддержка слабая. Руль, ну такой же толстый. Там, мне кажется, ну они одинаковые. А по потолку? Здесь, э, вот здесь меньше места. Здесь как-то все прям сдавливает. Ну, не, мне здесь больше нравится. Пассажиры мне уже жаловались на свет. Два пассажира за пять дней. Сзади абсолютно отсутствует свет. Переднего света совсем не хватает. Потом подлокотник. О, он есть. Здесь есть подлокотник. За подстаканниками. Такой мягкий. Да, он мягкий. О, зарядный кабель. Кстати, ты же можешь его вообще убрать. Теперь же по новым правилам по просьбе пассажира. Потому что э, у тебя такого не бывало, что вот они берут вот так вот. Ну, когда уходят. Э, вот так прям оставляют. Да, бывало, но редко. А вот. у меня тоже было. А, подожди, у тебя тут стоит только один USB. И э, подогрев сидений. Угу. А там два USB. Обними. Oh, no! Испачкался. Oh, В общем, нужно подойти близко к автомобилю, потом сделать шаг на расстоянии, открывающей двери, чтобы он его не задел. Ну и, соответственно, вот открывается. Так. Ой, а что это такое? Уже? Уже. Сколько knows? пробег? 10 тысяч. Да-да, это сколько, это надо просто вот так отпустить и все, и чтобы э, в этом месте всегда и было... О, кстати. Угу. И все? А, ну свет. А крючки? Это. О, вот это крючки. Так. Тадам! Газовый баллон. Ты можешь вообще объяснить это? Экспериментальная машина. Парк решил попробовать. Установили на две. На черри и на хавал. Угу. Пока вот боремся с проблемами. Какие уже проблемы есть? На пробеге 10 тысяч умерли свечи. Но сказали, скорее всего, из-за прошлого водителя. Потому что тот лил. Скорее у, всего. у меня там закрывается автомобиль, открывается. Или твой-то? Нет, это твой. Он закрыт, кстати. А, уже, да. А, в общем свечи на 10 тысячах, это очень рано они прям умерли, мертвые были но газовики сказали, что скорее всего водитель предыдущий лил плохой бензин, плохой газ о, а вот это уже очень интересно потому что у меня там минимум 90, сейчас я пройду к своему минимум 92 но... но в парке нужно лить 95 -й. тоже, да? А, вот. Здесь, да, ты? Да, да. Ага. Газовики сказали, что с турбомотором газ ничего страшного, такое практикуется, просто мало кто этим занимается. То есть на автомобиле с турбомотором можно установить газооборудование? Да, можно. Что в этом, что в этом автомобиле? Шумоизоляция все-таки оставляет желать лучшего, да? Да, она на уровне корейцев примерно. Даже, наверное, чуть-чуть шумнее. Возможно. А как тебе подвеска? Она мягче, чем на Джолионе. И мягче, чем здесь. Это я, я уже на этом уже ездил. Угу. И я это ощутил. А вообще рулевое управление? Не очень нравится. Тебе нужно прокатиться здесь. Ты это ощутишь. Да, да здесь есть такое, что здесь я вообще могу отпустить руль и просто коленом рулить. Да? А вот, кстати, что на Джолионе, что на Черри Очень легкая жопа На поворотах это прям неприятно Зимой в гололед закидывают. Кстати, на колее Это тоже вроде на колее себя хорошо ведет На колее не знаю, не попадал. Я ездил на колее в дождливую погоду Ну, да, мне кажется У этого автомобиля управление Все-таки я на этом ездил месяц почти На этом управление лучше Рулевое И как-то он прям дорогу держит Лучше, чем этот ну, тут и Вольво. А здесь? Четыре. Как тебе вообще шумоизоляция этого автомобиля? На троих. Ну, здесь на самом деле тоже. Особенно, когда ты вот эту сорку в багажнике поднимаешь. Все. Вот я вчера ее поднял, еще вчера же был снег, и все прям было слышно, поэтому ее надо задвигать. А рулевое управление? слишком расхлябанное какое-то да есть такое особенно на поворотах да Кренит, а здесь нету здесь реально просто отпускаешь рули и машина самое я был вообще удивлен этому насколько очень круто рулится автомобиль вариатор кстати вот особенно сейчас вариаторе вообще неприятно автомат да да тормоза тормоза нормально с -с слабоваты mm. Mm. я когда сел на него э, на него сел после шкода octavia А 8 вообще прям тормозит еле-еле на него сел после Джак g7 у которого реально тормоза были очень хорошие у джака g7 только э, были тормоза хорошие остальное все <соценно> <соценно> оставляет желает лучшего а, подвеска Легкая. Приятные. Нет, здесь жестко. Это прям ощущается. Что будух, будух. Особенно когда едешь на бульваром кольце и просто там же в заплатке. дуду ду буду буду будух Смотри. Пока, пока не отпущу. Пока нет, и прям будет шлихов. Да, да. Все. Сейчас вот проедем какой-нибудь. А сейчас их боли полно. Жесткая? Жесткая, да, пожалуйста. Прям ощущается, да, после? Это подвеска не под комфорт плюс. Мне кажется. Так, поворот. Ну, не знаю, здесь вообще вы, выворот руля такой, смотри. А? Опа. То есть сам, все, смотри. Сам. Угу. То есть возвращается в другое положение. Смотри, смотри, смотри, смотри, смотри. Сама машина едет. Как, как тебе тормоза? Тормоза нормально, хорошо толмое. Попробуем на твоей, в этом же месте. Ну здесь даже. Ну, я нормально сажусь, реально не пачкаюсь, все. А, а, а, а что пачка они чистая. О! Автоматом. А у меня вышло. Но мы приходится. не разгоняемся. Вариатор не дает. Антибукс. Работает. Сейчас проверим вот на этой неровности. Ну, здесь такого нет, как там, у нас там этот, ты там чуть ли не ударился головой о потолок. Было дело. Давай сейчас вот на повороте, мне интересно, как себя поведет руль. Отпускаем. Нормально, нормально. Медленнее, по-моему, возвращаться. Да, давай еще здесь. А на асфальте лучше. Угу. Ну и сейчас э, я постараюсь не вылететь из автомобиля. Ну, здесь тормоза оставлять желать лучшего, так что все нормально будет В пол Слушай, но Нет, слабее, прям да? конкретно слабее В конце слишком сильный кивок, а угу. тормозит как-то Антон спрашивает, есть ли у тебя отверка? Посмотри! Здесь даже нет пенопласта органайзера. То есть все. Просто колесо. О, прям там все кишки видно. Ну да. Все открыто. Это вот набор автомобилиста. Домкрат, Все. Задали вопрос, для чего этот крючок. Ну, возможно, для того, чтобы где-нибудь на природе с любимой повесить какую-нибудь там фонарную лампу. Ну и... Остальное? Еще, возможно здесь есть в каких-то комплектациях а, электромагнитов. Да, да, да. Это... Там, на самом деле, много чего есть. Даже вот в этих местах, там есть сетка. Вот как вот мне закрепить? О! Кстати, у тебя боковые зеркала сворачиваются, а мои нет. Закрыто. Угу. Здесь надо работать ручками. Ну или вообще просто так и оставить Да, здесь у сидений какая-то мягкая Такая прям боковая поддержка И такой же, такой себе материал Кожа, не кожа Здесь пожестче, реально пожестче Материал такой же Если что-нибудь рассыпать, ну, какой-нибудь там сахар И вот так вот потереть, то останутся такие царапины Антенна в виде плавника, а у меня ее нету. Но что-то где-то я слышал, что, возможно, где-то вот здесь вот он должен быть. Слушай, а у тебя, когда включаешь заднюю передачу, дворник включается сам? Да, срабатывает. Закрылся опять. Ну, приятно, да, когда вот он сам срабатывает? Это зачастую, честно говоря, не нужно, но приятно. Угу. Так, у тебя там три парковочных датчика, а у меня... Раз, два, три, четыре Там они все по центру против. Ага, а здесь видишь как, и боковые есть А где у тебя здесь выхлоп? О! А вот Здесь Это обманки А здесь О! А здесь а, Вот он Пошел дождь Как-то я купил зонт для премиальных тарифов, настало его время, Уау! сейчас покажу, смотри какой он, не понял, все, ой-ой, ты прикинь, офигеть он огромный, а теперь расскажем про аренду автомобиля, у нас разные таксопарки, в моем 7.0 3600 рублей Что в них входит? 3000 рублей аренда в день 100 рублей франшиза 300 рублей это 10% от стоимости аренды Потому что я работаю через СМЗ, а не через их парк, в котором 5% Ну и еще добавили недавно детское кресло 160 рублей То есть я э, беру автомобиль с детским креслом Даже если самому мне не нужно А у тебя? У меня а, аренда... подожди, у меня, меня 7.0. Да, у меня аренда 6.1. 3300 рублей сама аренда стоит. И у парка есть фиксированная комиссия. Каждый день 150 рублей. Я могу работать не через парк, но эти 150 рублей все равно надо платить. В общем, ищите лучший парк. Мы оба на спорт режиме, на бензине. На мой третий сигнал. У меня 177 а у него 150 11 марта, 14 972 рубля, 25 заказов. Так много заказов, потому что вечером катал мой район. КФ 1.69, 1.75, 1.79, 1.55. Заправился на 1862 рубля, и еще скидка 172 рубля. Примерно 2000 рублей. Добрый день. 6 километров, 10 минут, 348 рублей. Упал заказ в очередь также без коэффициента. Я еще не показал последний заказ, который уже зашел сегодня. Вот. Прям в 0.00 я его получил. 1602 рубля. То есть я вчера сделал примерно 16600. Ко мне. Здравствуйте. Здравствуйте. Как только автомобиль начинает движение, о двери блокируются автоматически. В настройках эту блокировку убрать невозможно. И когда пассажиры подходит, то каждый раз мне приходится нажимать вот эту кнопку для того, чтобы разблокировать. Но не всегда до нее тянуться удобно и что можно сделать можно просто вот потянуть на себя да включится аварийки но зато все двери разблокируются это очень удобно и еще не все пассажиры с первого раза могут э, открыть дверь они всю эту ручку ищут ну реально сделали прям так э, круто ручку она прям такая э, летая прям с э, ручкой двери 19 километров 28 минут 881 рубль Оплата наличными Предложение Извините, но на сегодня специальных предложений нет Выберите другой день 600 рублей 30 заказов 1000 рублей 45 заказов 1400 рублей 60 заказов 1800 рублей 75 заказов 2500 рублей 100 заказов Тарифы эконом, комфорт, комфорт плюс Упал заказ и снова без коэффициента Телефон у меня вот лежит в таком вот кармане Реально я все вижу, я вот сижу вот так вот И и на дорогу, и на телефон В общем, вот поначалу мне казалось, вот это вообще ну, ни к чему А нет, вот, все 18 километров, 24 минуты, 752 рубля Спасибо за поездку. Сегодня Заказ последний день, когда можно убедитесь, что вы не оставили в купить смену. Для улучшения качества обслуживания точка ноль четыре. Всем пассажирам удается с первого раза найти ручку для того, чтобы открыть дверь. Это сейчас еще светло, а когда темно. 19 километров, 36 минут, 910 рублей. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Так, садится зарядка. Здесь вот Прикурвицы. Здравствуйте. Здравствуйте. Пробег 356 километров. Средний расход 8.6. На линии находился ну, плюс обед примерно 13 часов. Сейчас покажу, как работают дворники в минусовую температуру. ой, -ой. Вот в этом месте вообще не не чистит. Здесь вроде бы еще нормально. Но когда вообще грязная погода, то вот эта часть вся грязная становится. И обзор очень плохой уровень в следующем месяце а пока еще серебро 6265 баллов за один заказ в этом тарифе 40 баллов 12 марта 15 рубля. 21 заказ Было бы даже 17 тысяч рублей, если бы этот заказ я бы эм, выполнил. Я его. Я его. Этого пассажира я высадил примерно возле метро проспект Вернадского. Мда. О! Купить смену. Ого! На 12 часов 1780 рублей. По-прежнему можно купить. Ты саморез делал, да, Орхан? -тан? Давление, наверное, не а делал. Сделал давление? Две нет. Два нету, один и девять. А один и девять? Да. Ну тогда так и было примерно один девять, когда я уехал. Все? Прокола нет?